итак дорогие друзья сегодня у нас прямой эфир в этом прямом эфире также будет принимать участие немецкий хирург хирург из клиники Smile Eyes. мы приветствуем вас в нашем прямом эфире и сейчас подключим нашего коллегу я Ой, да я тоже машу вам я вижу что вы с нами отлично но пока я не вижу его на нашей связи ну, не знаю не вижу давайте попробуем сейчас его дождаться потому что первая часть эфира она у нас запланирована как запланировано как вот все посмотреть я думаю что сейчас должен появиться второй экран и мы будем тогда общаться да, здравствуй, здравствуй, Илья. Мы рады приветствовать вас э, в нашем эфире, э, не только в Москве. Да, как, как нас слышно? Слышно отлично, хорошо. Э, слышно, видно. Э, Илья, у вас сегодня рабочий день? У нас сегодня праздничный день. У нас несколько дней Пасхи, и сегодня последний э, праздничный день – это пасхальный понедельник. Поэтому да. мы сегодня на работе, только исключительно в организационных целях. Да. Понятно, это конечно, дает возможность э, и пообщаться тоже да, с вами. Да, большое спасибо, что вы подключились и, и нашли такую возможность поучаствовать в нашем эфире. Я вижу, у вас хорошая погода, у нас сегодня тоже солнечно. На террасе даже можно позагорать, как у вас. Как у вас настроение и, и погода в целом в лесуге. У нас весна, полным ходом вчера было 22 градуса. Все, кто сидят на карантине, решили, точнее, решили рискнуть э, выбросить себя маленько из, это, из этих четырех стен, выйти Понятно. на улицу. Много людей было в парке. Все Понятно. Ну, давайте я расскажу нашим участникам нашего эфира, что Илья Катомин – это руководитель клиники Smile Eyes в городе. Лицги один из руководителей э, и э, собственник этой клиники и в клинике проводится более тысяч операций ежегодно эта клиника проводит амбулаторные типы операций исключающие замену хрусталика ну преимущественно да это хирургия хрусталика рефракционная хирургия э, фактичными линзами и лазерная коррекция в том числе преимущественно коррекция зрения смайл и смайл э, айс входит в Э, вот нашу группу клиник Смайлайс и включает в себя 10 клиник в Германии, 2 клиники в Австрии и одну клинику, клинику в России. Поэтому, в общем-то, мы тесно сотрудничаем, мы имеем общие, общие цели, общую миссию и э, общее видение э, вопросов лечения э, офтальмологи офтальмологических проблем. Э, Илья, расскажи, пожалуйста, вот он, тут у нас... Э, в наш эфир заранее прислали несколько вопросов, которые на сегодняшний день очень активно волнуют наших э, слушателей и наших друзей. Э, как работают глазные клиники в Германии вот, на сегодняшний день в режиме э, ну, общемировой пандемии и э, как называется тот режим, в котором вы находитесь? У вас все-таки это карантинная мера или это э, такая самоограничительная мера? Расскажи, пожалуйста. Ну, мы на самом деле находимся на несколько недель э, во времени раньше, нежели находится Россия. Э, мы примерно на две недели отстаем от Италии и примерно на две или на три недели находимся дальше в этом процессе, нежели Россия. Все это связано с распространением инфекции. И власти делают, конечно, многие шаги для того, чтобы предотвратить глобальное заражение одновременно большого количества тысяч человек. Вот. И таким образом, изначально, начиная с середины марта, мы стали у нас видеть то же самое, что перед этим видели только в Италии по каналам новостей. Это закрытие магазинов закрытие ресторанов, прекращение общественной, общественной деятельности. И буквально через несколько дней э, выступила канцлер, канцлер Меркель по новостям и попросила всех оставаться дома. Официально это называется «локдаун». По-немецки это «Oussgangssperre». Таким образом, э, людей попросили не выходить на улицу прекратить всю свою рабочую деятельность. И исключением являются только важные для жизни, жизнедеятельности государства э, сферы. Это сфера – это полиция, пожарная охрана, это врачи, причем как врачи клиник, так и частные практики. Mm -hmm. Отлично. Да. Э, потом это продуктовые магазины и аптеки. В общем-то, на этом все. Uh -huh. То есть ну, немцы – это люди очень педантичные, соблюдающие те рекомендации, которые получены от э, правительства. И э, в Германии самая благополучная обстановка, обстановка на сегодняшний день. Скажи, пожалуйста, вы работаете в том же режиме или все-таки каким-то образом сократили приемы? И с чем это связано? С тем, что вы хотите уменьшить количество э, посещений, чтобы э, ну, также разгрузить прием? Или же пациентов все-таки стало меньше, потому что большая часть откладывает плановые, допустим, визиты, плановое лечение, мы сейчас говорим не только о хирургии, а до лучших времен. Вот как вам кажется, на сколько процентов уменьшился пациента поток, скажем так, в вашей вот клинике? Ну, я даже не скажу за все клиники э, в Германии. У нас э, 10 клиник в Германии действительно находятся, и каждая из клиник находится в друг, территориально в другой земле. Угу. Там этим... разные правила, да? Каждая земля устанавливает свои. Это, наверное, можно сравнить в России с федеральным округом, и у каждого округа есть свои дополнительные полномочия. Вот в таких, в таких землях, как Бавария, например, в клиниках попросили прекратить все плановые операции. Да, это mm -hmm. касается не только офтальмологии, это и ортопедии, это хирургии. Конечно, это очень больно коснулось какой-то э, пластической хирургии, в которой практически все планово. Mm -hmm. вот. Многие коллеги работают, потому что нужно сказать, что офтальмология э, это все-таки э, та область медицины, которая э, отвечает не только за красоту и э, за какие-то вещи, а которые... Этикетского плана, да? да вот. а, физического физического плана. плана, да? Это вот, конечно. А, плана, да, это жизненно необходимое. Да, да. в офтальмологии много очень жизненно необходимых ситуаций. Да, Пациенты, которые находятся в группе риска, они информируют себя сами. Информации очень много по телевидению, через газеты, через различные СМИ. Поэтому пациентопоток пассивно стал уменьшаться. Мы, конечно, принимаем все меры для того, чтобы ограничить вероятность распространения заболевания. Что вы делаете для этого? Расскажи, пожалуйста. И наш девиз ⁇ это, конечно, в первую очередь создать такую ситуацию, чтобы у пациента возможность заражения в нашей клинике было не больше, чем если, когда он пойдет в продуктовый магазин или даже находясь, собственно, подъезд. В связи с этим был принт комплекс мер начиная с того, как пациент входит в клинику, да, соответственно, у нас есть разделительные линии, которые показывают расстояние между пациентами, которое должно быть 2 метра. Люди действительно этого придерживаются, да, У каждый... нас полтора метра. У нас полтора метра, у вас 2 метра. Два метра это лучше, чем полтора. Согласна. У нас от полутора до двух, но мы как бы не скромничаем, мы лучше действуем по максимуму. Понятно. Каждый пациент, который к нам приходит, он получает сразу же средства дезинфекции, да? он дезинфицирует руки. Вы надеваете а, на пациента маску? Те пациенты, которые относятся к группе риска по заболеваниям легких с определенного возраста старше 80 лет, они могут получить вот такую вот маску хирургическую. Не так много, но мы еще успели их заказать. Mm -hmm. uh, дефицит тоже чувствуется, да? Дефицит масок äh, присутствует в Германии, несмотря на вот такую организованность. Все равно сейчас в свободном доступе маски нет. Или можно приобрести все-таки. Сейчас со временем становится чуть получше, но это у нас уже становится организованной преступностью. Mm -hmm. вот. Которые поняли, что маски можно, маски можно будет перепродавать, и они сейчас продают их э, не в три дорога даже, а в двадцать-тридцать раз дороже. Да, такие, такие предложения нам тоже поступают. Счастье у нас есть определенный запас, часть у нас есть наши каналы, через которые мы можем еще достать для нас материалы. Но по сути мы скатываем сейчас к таким перестроечным временам, когда все нужно было доставать. Это дезинфицирующие вещества. Да, это вот, mm -hmm. вот любые спреи такие, они сейчас невозможно купить. Mm -hmm. эм, маски mm -hmm. тоже купить очень трудно, да, но мы еще успели. Поэтому все пациенты, которые приходят к нам, которые находятся в зоне риска, они получают такие маски. И даже каждый человек, который у нас попросит ее, даже не находясь, может быть, это молодой человек, который очень переживает за свое здоровье, мы делаем шаг навстречу и представляем ему эту возможность одеть маску. Мы на сегодняшний день пациентов, которые обращаются в клинику, просим не приводить сопровождающих с собой. Если у вас какие-то ограничения? Или свободы Абсолютно. Ограничения, да. Раньше у нас пациентов, каждого пациента, который приходил на операцию, Приводил кто-то из знакомых, из родственников и ждал его в зале ожидания непосредственно перед операционной. Сейчас мы этот доступ ограничили. Все <с Cristo> пациенты ждут либо в фае, либо, что чаще даже происходит, пациенты удивительно, нам никого не приходится перебеждать. Все, все Мы можем подождать снаружи, да, многие ждут в машине, многие ждут э, где-то в парке на лавочке. У нас есть возможность им позвонить, они приходят, собирают своего родственника, э, и, соответственно, даже благодаря этому количество людей, которые находятся в одно время в клинике, оно сокращается примерно в два, иногда в три раза. Я, Илья, разреши, я еще скажу такую вещь, что ты один из самых успешных докторов, который, получив образование в России, но это было довольно давно, подтвердил свое медицинское образование в Германии и занимаешься хирургической деятельностью, мало того, являешься собственником клиники, которая имеет и бюджетную составляющую, да, то есть вы работаете по страховке. То есть Илье можно задавать вот сейчас в чате любые вопросы, и не только касаемые коронавируса. Пожалуйста, можете писать, и я думаю, что в конце нашей беседы ты обязательно расскажешь, насколько нужны сейчас доктора, из других стран, и русскоговорящие, например. Но к этому мы вернемся, поэтому, пожалуйста, те, кто нас слушает, можете задавать любые вопросы, потому что это гуру меди... не только медицины, астермологии, а гуру вообще всех медицинских технологий, скажем так, и перемещения из России, из... в Германию в профессиональном плане в том числе. Я хотела бы спросить, как выглядит сейчас доктор у вас на приеме? То есть есть ли на нем маска или это респиратор, Шапочках, какой-то специальный халат защитный, есть ли очки защитные, что присутствуют ли какие-то экраны на щелевых лампах? И является это обязательным или это рекомендовано и вы ну, принимаете эти меры безопасности самостоятельно? Расскажи, пожалуйста. Ну, мы такие, мы такие меры предпринимаем самостоятельно, да, то есть как руководитель клиники нужно смотреть, конечно, за, за вещами которые политики настолько в деталях просчитать не могут. Да? Ни, одно медици... Медици... Не, ни одно министерство здравоохранения, конечно же, не знает в деталях работу офтальмолога. Да? Конечно же, у нас есть экраны установлены, которые тут же находятся на приеме пациентов. То есть, когда пациент приходит, и даже при первом уже общении с медсестрой, между ним и между медсестрой Хорошо. находится такой... Экран из, из синтетического стекла. Вот. И подобные экраны мы установили, причем вот дает о себе знать наше русское происхождение, да? вот. что называется голь на выдумке хитра. То есть мы сами с коллегами сидели и делали зорг стекла, вырезали вот эти экраны для щелевых ламп. И да, и фирмы, фирма, фирма Цайс, спустя где-то две недели, наверное, они прислали нам э, предложение сделать mm -hmm. что-то подобное. Ну, у нас получилось не хуже. Mm -hmm. да. вот. mm -hmm. Врачи у нас часто сидят э, в масках. ffp 2 они у нас называются. Mm -hmm. Да, это... Старно, вообще, супер, все, мы можем продолжать, замечательно, ну тут всех не отключишь, как говорится, до эфира, всех, кто может мешать. Итак, продолжаем, вот пишут, видишь, доктор чудо, ты вообще просто супер, так что рассказывай, пожалуйста, всем очень-очень интересно, а вот я как раз пропадаю, я не нужна, мы потом меня переподключим, слушаем только Илью Катомина. Илья, расскажи, пожалуйста, ну еще такой насущный вопрос, вы делаете сейчас, например, хирургию катаракты, делаете ее активно, обычно, в какой возрастной группе пациентов. Если у вас возможность, вторая часть вопроса, заказать любой хрусталик, допустим, какая проблема вот с логистикой, если она существует. И во всем ли полном объеме вы выполняете сейчас хирургию по потребности. С логистикой у нас проблем абсолютно никаких нет, потому что есть некоторые клиники, которые, которые не делают хирургию, да, которые в больших клиниках, некоторые, некоторые клиники даже переспециализировали на какие-то другие вещи, да. есть некоторые клиники, которые переспециализировали на, то есть готовят к большому потоку пациентов с covid да с коронавирусной инфекцией, которого на данный момент еще не существует, но никто не хочет столкнуться с ситуацией, когда пациентов невозможно будет принять. Да, принимаются меры. И в связи с этим количество людей, которые, соответственно, количество клиник, которые хрусталики э, получают, их, они тоже их, э, это количество сократилось. В связи, с, в связи с этим у нас каких-то проблем вот, с расходными материалами нету абсолютно. Mm -hmm. Некоторые коллеги столкнулись с проблемой, когда они раньше заказывали материалы, определенные материалы из, из Китая, да, какие-то расходные материалы, что эти материалы в течение двух-трех недель просто перестали поступать. Mm -hmm. да, Из-за того, что там был абсолютный локдаун, из-за того, что абсолютно была парализована вся инфраструктура, вот, и с этим многие расходные материалы перестали поступать. У нас с этим проблем нет. Да. Пациенты, которые у нас были запланированы, часто нам звонят, спрашивают, мы им рассказываем о наших методах предосторожности, да, о том, как у нас проходит операция. По сути, мы забираем каждого пациента из своего. Приводим его в операционную. Он проходит через стерильный шлюп да, и попадает в операционную. Таким образом, он минует контакты э, с потенциально зараженными пациентами. Да. Если пациент находится в операционной, то у нас все врачи и все медсестры уже в операционной носят в обязательном порядке хирургические маски. Э, хирург носит дополнительные э, стерильные перчатки, да, то есть mm -hmm. вероятность э, заражения там, она, ну, не сказать, что отсутствует, но ее практически нет. У нас был случай один в соседней клинике э, mm -hmm. у наших партнеров, когда в операционной, э, одна из операционных медсер, медсестер э, имела контакт с пациентом с коронавирусом mm -hmm. и тоже заболела у нее, был подтвержденный случай. Uh -huh. uh, это, был, это было исключение, когда Министерство здравоохранения, uh, да, это, точнее, это по-русски называется санэпидемстанция, насколько я помню. Uh -huh. Uh -huh. Но... Ну, у нас Роспотребнадзор сейчас называется эта организация, yeah. но это то, что было раньше Все Да. Yeah. Um, и в данном случае было сделано исключение, потому что um, в операционной вероятность заражения, она ничтожна. Из-за того, Конечно. что эта всегда носила, носила маску, из-за того, что она всегда ходила в хирургической одежде, всегда она была переодета, из-за mm -hmm. из того, что она постоянно, каждые несколько минут дезинфицировала руки, mm -hmm. вот этот Роспотребнадзор, немецкий потребнадзор, он счел возможным оставить клинику, в рабочем состоянии, не выключая полностью весь персонал операционного блока из жизнедеятельности этой клиники. Ну, да. То есть получилось, что только медсестра двухнедельный карантин должна была ну, перенести на самоизоляцию, скажем так. А клиника да. продолжала работать, верно? Клиника продолжала работать. Медсестра две недели ее не было. Она была на больничном, она перенесла это заболевание. Вот. И на самом деле у этой, у этой истории был happy end, да? то есть действительно не было подтвержденных случаев ни среди сотрудников, ни среди, ни среди пациентов, которые бы заразились этим заболеванием. То есть действительно, если мы, мы предпринимаем все шаги для того, чтобы это заражение предотвратить, это действительно имеет эффект, да? это получается. Да? То есть я говорю, что начиная со входа, когда... Пациентов э, отделяют от сопровождающих лиц. Uh -huh. Инфекция, отдельное сопровождение в операционную. Э, индивидуальный, индивидуальный подход ко всем пациентам. Да, uh -huh. Минимизация контактов. Но и у вас него... также происходят и рефракционные операции. То есть вы не отменяете, например, лазерную коррекцию смайла, У вас идет по потребности. Приходит пациент на такой тип операции, и вы... Выполнил эти плановые операции, можете ему выполнить без каких-либо ограничений. Правильно? Эм, вот как раз из-за того, что мы уже подготовились, э, благодаря тому, что у нас большой поток пациентов, да, и мы подготовились уже, э, то есть вооружились всеми этими средствами, дезинфекцией, да, э, масками, э, органи э, изменили организацию потоков пациентов. Благодаря этому мы можем этот опыт, который у нас хирургический, который необходим для обеспечения, скажем так, стандартных, э, стандартных операций, да, операций катаракты, хрусталика, глоукома, еще каких-то вещей, мы можем это один в один перенести на тех пациентов, которые приходят на рефлекционную хирургию. Mm -hmm. Они нам тоже звонят. Каждый, конечно, звонит и интересуется, что будет со мной, да, не заболею ли я. Да, и они приходят, и на самом деле у нас большое количество положительных отзывов, они говорят: спасибо, мы себя чувствовали так, так мы себя чувствовали в безопасности. Да? Вот это вот то ощущение, которое мы хотим дать нашим пациентам. Да, и не только ощущение, чтобы из практической точки зрения это было точно так же. Вот был, да, опять входящие звонки, и они немножечко перебивают наш эфир. А скажи, пожалуйста, в твоем окружении лично были ли люди, которые, которые, у которых был подтвержденный ковид? Или все-таки процент действительно невелик? И действительно Германия находится вот в таком хорошем положении. Как тебе кажется, вот приблизилось ли это текто вот непосредственно к тем людям, которые вас окружают? Или это все-таки где-то еще далеко какие-то вот если общая паника в целом или люди спокойны и вы в том числе Ну, я думаю что врачи к этому относятся более философски да и с точки зрения с точки зрения реальной угрозы с точки зрения статистики вот поэтому мы к этому относим врачи да у нас в клинике работают 16 врачей 16 офтальмологов мы относимся к этому Спокойно, да, потому что мы знаем, что вероятность заражения, она присутствует, да, и нужно сделать все, чтобы этого не произошло, да, то есть мы предпринимаем эти меры, вот. mm -hmm. Есть определенный слой населения, который, который к сожалению, тоже заперты в четырех стенах, который получает информацию из новостей, и новости очень часто устрашающие. Вот. Конечно, они обеспокоены. И выходя, выходя вот к нам, выходя в клинику, они понимают, что все не так уж и плохо. Да. В Германии ситуация в целом сейчас улучшается. Мы живем уже три недели в состоянии вот этого карантина, да, запрета на выход. Вот. Сначала был запрет на выход у нас на, на расстояние 5 километров. Mm -hmm. вот, на прошлой неделе, на, в конце прошлой недели э, было облегчение этого, этого статуса. Э, разрешили удаляться от дома до 15 километров. Да, mm -hmm. Нельзя устраивать какие-то вечеринки, нельзя ходить друг друга в гости, но людям разрешают все-таки выйти из дома, пойти в mm -hmm. парк. Многие ездят на велосипедах. Mm -hmm. э, это возможно, да? да. да. прогулки вот, и, э, дальние, все это делаем. А как контролировалось ранее? То есть насколько далеко ты уезжаешь от дома? Это были какие-то контрольные посты, проверка документов, каким образом это жесткий контроль был, или это был все-таки внутренний, внутренний контроль каждого гражданина? Был довольно-таки жесткий контроль, то что касается вот, э, спонтанных мероприятий. Да? Если кто-то, uh -huh. э, грубо говоря, собрался на барбекю, тогда были штрафы большие довольно-таки до двух с половиной тысяч евро давали штрафы тем людям, которые не соблюдают этот карантинный режим. Вот. Те же люди, которые удаляются от города на расстоянии более 15 километров или более 5 километров тогда, они подходили просто полицейские и предупреждали, что они вышли наверняка уже из той зоны, в которой они могут находиться, да, и просили их э, вернуться домой. Никто не сопротивлялся, люди уезжали и... Э, Старались, старались так далеко не уходить не удаляться от дома эм, на следующей неделе планируется открыть школу окончательного решения открытия школ открытий детсадов mm -hmm. еще нет да? но yeah. как бы, эм, но планируется это сделать со следующей недели mm -hmm. А скажи, пожалуйста, были ли у вас случаи корон, ну, коронавирусного конъюнктивита? Как вот у вас, он же может проявляться в виде да, глазного, глазные проявления коронавируса? Не сталкивались ли вы непосредственно с этим? И если какие-то вот меры профилактики, может быть, берут моски там с конюктива и так далее на ПЦР или там вот какие-то такие вещи? Не слышала <соцентрический> <я, соцентрический> <транс>. ли <соцентрический> Что касается Москов, что касается Москов, что касается проб на коронавирусную инфекцию, если вначале брали всех, кто у всех, кто приезжал из Италии, у всех, кто имел контакт с теми, кто приезжал из Италии или из Австрии, то сейчас эту группу ее довольно-таки сильно ограничили. И есть рекомендации брать пройти анализы только у тех людей, у которых действительно повышенный риск, да? Это э, пациенты с типичными симптомами, это температура, кашель, э, симптомы коронавирусной инфекции, mm -hmm. а, вот, э, у пожилых людей, да, у людей в группе риска, когда mm -hmm. кто-то, э, когда в, в, определенный, в, определенный, в определенном кругу, скажем, в больнице, в отделении э, или э, в доме престарелых, у кого-то mm -hmm. происходит коронавирусная инфекция, тогда тоже берут анализы у всех. Но не берут mm -hmm. у всех сейчас поголовно, да, то есть количество Понятно. вот этих анализов старается немножечко сократить. Mm -hmm. Только по показаниям, да, той группы, которая, в общем, требуется получение mm -hmm. объективной информации. Или же это? Да. Есть некоторые товарищи, которые, когда их сбрасывают, они этого не понимают и тупо звонят по нескольку раз, да. То есть в надежде все-таки добиться аудиенции. Сейчас мы постараемся с этим человеком связаться, чтобы он больше не перезванивал, потому что отключается звук, это очень неудобно. А скажи, пожалуйста, какие-то рекомендации вот вы даете своим пациентам для того, чтобы обезопасить себя? Ну, скажем так, носить очки. Специальные, да, выходя на улицу, надевать очки, как э, защитный экран. Или же капать какие-то дополнительно капли. Или, может быть, вот э, в связи с тем, что человек находится дома большое количество времени, ограничить его нахождение перед компьютером. То есть вот если э, я, ваш пациент, он э, такой законопослушный немецкий гражданин, задаю вопрос, доктор, вы э, дайте ваши советы нам э, на период пандемии коронавируса. Что ты ему говоришь? Ну, в первую очередь, э, мы знаем, что эта инфекция, она распространяется воздушно-капельным путем, да, э, причем она распространяется воздушно-капельным путем в принципе, в первую очередь через, э, через дыхательные пути, да, поэтому каких-то капель э, нет, даже, наверное, наоборот, стараться, нужно стараться говорить пациентам, чтобы они не так часто трогали лицо, да? вот. часто мыли руки, дезинфицировали руки, с одной стороны. С другой стороны, элементарное вот, э, э, мытье рук при помощи, при помощи мыла на 99% смывает все вот эти вот бактерии, э, это, э, эту инфекцию, да? эту вирусную инфекцию, вот. Uh, и еще, что я забыл сказать, наверное, важно. Первое, что у нас появилось, первая рекомендация, которая у нас вообще появилась uh, в Германии, для того, чтобы условия, uh, обязательно условия того, чтобы пациент попал uh, в праксис, да, попал uh, в клинику, uh, mm -hmm. это было отсутствие у него симптомов, явных симптомов или простуды, или гриппа, потому что за ними может стоять э, коронавирусная инфекция. Mm -hmm. Первое, что мы все сделали, абсолютно все врачи, мы попросили людей, которые, э, у которых вот эти вот симптомы э, респираторной инфекции, э, острой респираторной инфекции, э, чтобы они звонили, переносили свои, э, переносили, э, свои даты приема. Uh -huh. yeah. uh, вот это важно, да. и соответственно те пациенты, как... есть все-таки некоторые люди, которые говорят, я сейчас ждал уже несколько недель, этого, когда я попаду наконец к врачу, и это мое гражданское право, uh -huh. нужно uh, объяснять им, да, то есть мы вежливо объясняем, что мы, не хотим, uh, мы хотим обезопасить других пациентов от данного заболевания, пожалуйста, uh, Пожалуйста, возьмите себе новый, новый термин, новую дату приема. Да, запишитесь снова. Да, мы вас обязательно посмотрим. Пусть это будет через две, через три недели, без разницы. Но важно, чтобы такие пациенты не приходили к нам. Mm -hmm. да. mm -hmm. да, это, а кстати, меряете ли вы температуру при входе в клинику? Есть у вас такие рекомендации? мерить температуру тех пациентов, которые к вам приходят. Вот в России так... Это требования нашего... Я слышал, что в России такие требования есть, в Германии такие требований. Вы у меня упали. Понятно, ну да, но это же прямой эфир, он должен быть живым. Если ничего не происходит, то это будет скучно по-моему. Вот у нас тоже, видишь, так. Понятно. То есть вы температуру не меряете, полагайтесь на сознательность пациентов. Я, есть, могу, вас вынесть, я могу вас вынести сейчас в центр города. Вот мы находимся в центре города. Давайте посмотрим, да. Видите, как у нас пусто. Да, ну как у вас красиво, да, видим. Ну небо у вас не очень солнечное на самом деле. Мне кажется, что у вас так немножко э, такая весенняя пасмурная погода. Верно? Но у нас уже вчера, наверное, было за два дня хорошая mm -hmm. погода, поэтому сегодня маленечко погода ухудшилась. Mm -hmm. вот. Но тем не менее тепло, я вижу. Да, тем не менее тепло, тем не менее хорошо, то есть мы чувствуем, мы чувствуем весну. Илья, вот тут во время нашего эфира были вопросы, очень такой живой интерес был, и писали, что доктор чудесный, и мы тоже в восторге, и долго давно общаемся, и в общем можно, я думаю, Илья, можно тебе писать, наверняка можно на сайте клиники, да, там комментарии оставлять, и с вопросами обращаться, вы работаете же в этом формате, верно? Конечно, Это, можно Это стандарт, по-моему. Вот еще такой вопрос. Илья, а как попасть к вам на прием из России после окончания пандемии, если человек хочет полечиться в Лейпциге? И скажи, пожалуйста, свою сферу деятельности, чтобы понимали, чем ты занимаешься. Как тебе попасть, когда границы у нас будут открыты? У меня профили в основном хирургические, да, то есть в основном... Я оперирующий врач, который 5 дней в неделю стоит в операционной. И, соответственно, занимается приемом, скажем, приемом пациентов тоже, но относительно ограниченным количеством, да? вот, по, времени, по времени. Лучше всего попасть к нам, написав нам по электронной почте, Uh -huh. да, это на, на адрес клиники Smile Eyes. Я его укажу тоже э, в, нашем, э, в моем инстаграме. У нас есть инстаграм от клиники. Да, я по нему сейчас не передаю, потому что большинство uh -huh. людей, которые в Германии сейчас бы нас слушали, они, наверное, ну, не понимали бы, что мы о чем мы разговариваем. Да? Вот, для них будет, для них будет э, отдельное включение. Вот. А так, конечно, задавайте ваши вопросы. У нас есть контакт, у нас есть контакт с пациентами из России, да? у нас очень тесная взаимосвязь, вот, что касается российской медицины, да, мы очень гордимся, что у нас есть такой партнер в Москве, как Татьяна Юрьевна, Ой, вот, у которой золотые руки, да, вот, которые, которые оперируют э, по высшим стандартам, которые приняты в Германии. Э, находясь в Москве, была возможность э, не раз посетить эту клинику. И, конечно, сколько люди могут вот, э, изменить, да, то есть поднять вот этот вот уровень операции, качество операции на очень высокий уровень. Да. Э, конечно, мы сотрудничаем с Россией. В Лейпциге есть особенный статус в том плане, что у нас есть свое консульство Российской Федерации, да, то есть у нас есть контакт, то есть люди и в Германию, и, и из России в Германию, и из Германии в Россию попадают часто через Лейпциг, да, то есть Лейпциг связывает. Ну, такой хаб своеобразный, да, для того, чтобы Попасть и получить немецк... лечение по 100% немецким технологиям. А вот такой вопрос поступил. Как оплачивается в Лейциге операция по установке мультифокальной линзы? Входит ли она в страховку? Потому что у нас мультифокальные линзы, они по бюджету нигде, ни в одной клинике не ставятся. Это всегда платные услуги, но и в платных клиниках, конечно, платные. А как у вас обстоят дела? Если заходить поставить мультифокальный, цейсовский, например, холсталик? У, до... У нас до 2000, э, до 2009 года было так, что пациент мог выбрать или э, мультифокальную линзу и полностью оплатить частное, в частном порядке операцию, или мог выбрать себе монофокальную линзу. Э, сейчас это происходит таким образом, что пациент получает оплату, э, Опла пациенту оплачивает страховка, операцию, вот, а мультифокальную линзу, расчет мультифокальной линзы, э, он оплачивает сам. Да? То есть, по mm -hmm. сути, получается, что э, пациент э, платит только за дополнительные услуги, деньги, а не полностью за всю операцию. Mm -hmm. Сколько это составляет, ну, в эквивалент, как говорится, в ну, евро, можно сказать, приблизительно, какая-то сумма? <связать> это очень трудно сказать, потому что есть мультифокальные линзы абсолютно разные, да, и это может быть, это причем есть операции, которые делаются при обычной фактовой да. Мы делаем <связать> uh, чем-то лазерные операции, <связать> uh, стоит, у которых бюджет, конечно, выше. Вот. Мы делаем мультифокальные линзы, трифокальные, uh, add-off-линзы. То есть это огромный, огромный раз, разброс ценовой категории, да? То есть э, mm -hmm. цена идет, на самом деле, от э, полутора до двух тысяч евро и заканчивается где-то шестью-семью. Mm -hmm. Это стоимость одного глаза, операции за один глаз. Мы рассчитываем, да, это стоимость э, операции на два глаза даже. на два глаза, да, вы мультифокальные линзы рассматриваете как часть рефракционной хирургии, да, ну, рефракционная – это значит изменение оптики глаза, поэтому они, в принципе, рассчитываются сразу на оба глаза, чтобы человеку было комфортно адаптироваться потом к новым условиям оптики. Правильно? У нас, у нас есть рекомендации, которые, которые дает нам вот общество рефрактивных хирургов, mm -hmm. и эти рекомендации говорят о том, что если ставить мультифокальную оптику, то, как правило, ставят ее на оба глаза, и справа, и слева. Okay. Вот. Есть есть небольшие исключения, если если катаракта после травмы или еще чего-то okay. развивается в молодом возрасте, только на одном глазу, мы стараемся поставить на одну сторону мультифокальную линзу. Часто это получается, чтобы не оперировать, но каждого пациента мы предупреждаем, что если с одной стороны он не будет справляться, что у него с двух, на двух глазах разная картинка, то придется оперировать и второй глаз, да? Но опыт положительный у нас есть, в молодом возрасте люди очень сильно, очень хорошо привыкают к линза с одной стороны, и рабочий хрусталик, да, важное слово рабочий, с другой стороны. Тогда вопрос от меня, скажи, пожалуйста, вы в один день делаете э, два глаза, или вы все-таки их разносите? Это уже с хирургической практики вопрос? Мы делаем всегда в два дня. Да? Есть в... а, вот. коллеги в Германии, которые делают в один день. На сегодняшний день уже и эта практика тоже, по-моему, такая применимая. Но вы разносите, вы стараетесь в один день не брать. Это, это крайне редко. да Мы не экономим этот день. да То есть мы на самом деле при двух операциях, мы мы берем разные, как это называется, мы берем разные инструменты, да, которые были простерилизованы в разный день, да, то есть мы берем абсолютно все инструменты, которые не относятся к одному и тому же вот этому шаржу, да, то есть которые произведены были в разный день, то есть может быть у нас какой-то слишком повышенный такой вот э, э, слишком повышенный вопрос, такие стандарты безопасности, безопасности, да? Да, стандарт безопасности, но нам их рекомендуют, да, и мы это не отменяем, да? хотя возможность, конечно, такая есть. Да? Ну, очень здорово, видишь, это дополнительно еще гарантия и качества, и безопасности в том числе. И еще один вопрос, есть ли финансовая поддержка клиники в Германии от государства в связи с введением карантина? То есть, вот, э, получите ли вы какие-то субсидии, какие-то, ну, я не знаю, там, налоговые льготы и так далее, потому что этот вопрос очень животрепещущий на сегодняшний день для бизнеса, медицинского бизнеса, частного медицинского бизнеса в России. У нас, э, ну, таковых э, на сегодняшний день, э, такой помощи, ну, пока не предвидится, она не, был, не была озвучена, Хотя, вот, если говорить о нашей ситуации, то количество пациентов значительно уменьшилось в силу жесткого карантина и изменилось качество, изменился качественный состав пациентов. Мы работаем, но у нас это самые тяжелые операции. Это, это в основном отслойки, это в основном какие-то травмы. У нас есть часть рефракционная, когда человек планировал и действительно снял, допустим, линзы, это по медицинским показаниям, но... В принципе, очень изменился ну, базовый состав пациентов. То есть это не, не то, что было до карантина. Вот. Ну и вот вопрос, касаемый помощи государства, вот в вашем случае, поскольку вот все-таки ну, количество пациентов уменьшилось у вас, и какие-то вы предпринимаете дополнительные ну, затраты, скажем так, вот как-то это компенсируется, есть какие-то планы? У нас поддержка, она с двух сторон, да, то есть у нас есть два типа поддержки. Одна частично, это то, что государство предложило сделать сейчас. То есть у каждого работодателя есть возможность предложить, предложить не заставить, а предложить сотруднику частичную занятость, да? то есть он может быть занятым он может быть занят на 50%, работать из 40 часов только 20, да, и остальные 20 часов ему будет оплачивать зарплату в фонд занятости. Да. Mm -hmm. вот. это, это уже большая поддержка для всех. Да, и э, сотрудники, видя, что, э, сотрудники, видя, что количество пациентов уменьшается, да, они тоже говорят, что... Хорошо, мы согласны, да, многие согласны на, этом, на это, потому что они говорят, мы можем работать э, меньше, да, но при этом все равно мы можем эти 20 часов не работать, допустим, это может быть плюс-минус, да? но за это все равно не получают еще пособие, да, то есть они в э, небольшом минусе, да, но при этом у них есть время на семью, сейчас очень много домашних заданий, которые у нас онлайн дают, да, если у кого-то дети, конечно, на все это нужно время, да. вот просто прийти вечером, позаниматься чуть с ребенком, на это, этого не хватает. Mm -hmm. это, это первая составляющая. Вторая составляющая заключается в том, что, что, что вот это сообщество, сообщество страховой медицины, да, которое выступает посредником, между страховками и врачами, оно пообещало на 90%, на 90 оплатить э, частным клиникам бюджет, который у них был в прошлом году, в том же самом квартале. Да. В этом, конечно, есть две проблемы, потому что на данный момент это э, только обещание, никто не знает, откуда будет финансирование, кто это будет финансировать, никто не знает, Будет ли туда входить, будут ли туда входить, входить операционные какие-то мероприятия, или это будет только консервативный прием. Да. Вот. Никто не знает, какая сумма из этого получится, потому что, они, потому что предложено было исходить из целого квартала. Да? Да. Вот. И если исходить из квартала, то у нас карантин закон... начался в середине марта, да? то есть это конец первого квартала. То есть это 1 восьмая, можно сказать, что квартала. <связано> а, <связано> да, вот. И закончится он две да, недели, может быть, три недели третьего квартала. Да. То, То есть, есть, есть вот эта нагрузка, вот которая она, она перераспределяется, непонятно, сколько из нее выйдет. Да. Поэтому, конечно, как у нас говорят, на других надеюсь сам не оплашайся. Да? вот. И мы стараемся не только рассчитывать на кого-то, на, кого на чью-то поддержку. Мы продолжаем работать. Да? у нас есть четкие указания: э, клинику не закрывать. Да? То есть э, есть то есть было специальное предписание: пожалуйста, не закрывайте клинику, оставайтесь для ваших пациентов э, всегда в поле доступности, потому что вы нужны населению. Да и мы, и мы как бы это, это соблюдаем, эти правила. А как-то вы на сегодняшний день уменьшили ну, рекламный бюджет, например, или наоборот увеличили для того, чтобы информировать пациентов о том, что вы не закрылись, и если пациенту нужна эта помощь, и он проживает, скажем, в Баварии, где требования закрыть все, весь там план, всю плановую хирургию, чтобы пациент знал о том, что вы есть и можно эту услугу получить у вас. Вы как-то увеличили рекламный бюджет или наоборот его сейчас сужали для того, чтобы ну, оптимизировать свои затраты на этапе пандемии? Ну, так, у нас да. рекламный бюджет изменился, конечно, изменился все-таки в меньшую сторону, потому что э, делать рекламу где-то в Баварии смысла особенного нет. Люди не могут уехать далее, чем за 10-15 километров. Mm -hmm. да, многие, э, э, то есть в Баварии по некоторым городам ездят автомобили с громкоговорителем, э, которые просят просто не выходить из дома, соблюдать вот этот режим, э, режим изоляции. Э, то есть в этом плане, конечно, не работает. Потом э, у нас, конечно же, переносятся какие-то информационные... Э, информационные мероприятия, да, которые проводятся у нас в клинике. У нас был большой проект с местными, с печатными изданиями. Да. Вот. Это называлось «Неделя, «Неделя здоровья», в которой мы тоже участвовали. Да, У нас было подготовлено большое мероприятие, в котором обычно участвуют в среднем от 200 до 500 человек. Да, конечно, из-за того, что вот сейчас массовые какие-то мероприятия нужно было отменять, попросили отменить, соответственно, мы этим не воспользовались. Мы, мы не закрываем глаза, да, то есть все равно у нас будет продолжаться это, то есть мы будем проводить эти мероприятия, но они, скорее всего, переносятся уже тогда на осень. Да? Mm -hmm. не Вы не отменяете, да, не отменяете, но меняете сроки проведения. В онлайн не уходите в там, телеконсультации и так далее. То есть такое пространство больше. Это у нас еще такая, скажем, зона, которая не очень изведана. Да? Вот. И с точки зрения, не только с точки зрения, не только с старшей точки зрения, потому что я думаю, что мы на многие вопросы могли бы... Могли бы, конечно, ответить и в каком-то прямом эфире. Mm -hmm. вот. То есть делаются попытки сейчас, видеоконференции для домашних врачей. Для офтальмологов пока сложно, потому что нету все-таки приборов таких, которые вот на расстоянии могли бы, кроме как вот если ячмень, конечно, я бы увидел издалека. Mm -hmm. вот. а, а то, что в глазу там глоукомы, Внутревоздное давление катаракта, конечно, этого не увидишь. Это нужно смотреть уже э, при помощи наших диагностических э, средств. Конечно. Да, ну, вот тут такой, наверное, из чата, наверное, завершающий вопрос. В связи с закрытием границ из-за коронавируса у отца нет возможности посещения Германии для второго этапа витриретинальной операции удаления силикона. А витриретинальную делали в Фрайбурге. А можно ли делать эту операцию даже так, можно ли по этому поводу обратиться к вам? И в другой в одной клинике нам уже отказали, сказали категорично, где делали, там и лечитесь. Заранее спасибо за ответ. Но я думаю, я могу сказать, что, ну, конечно, если речь идет об удалении силикона, и силикон и эти сроки объективно вызваны тем, что там меняется структура силикона, повышается внутриглазное давление. То есть какое-то время человек может ходить с этим маслом, ну, удлинить период, скажем, нахождения его внутри глаза. Но бывает ситуация, когда действительно уже эти сроки важны. И тогда, как мне кажется, Илья согласится что вот этот этап вполне можно провести в другой клинике, но мы занимаемся литератинальной операцией, поэтому вот на этот вопрос я отвечаю, ну, конечно, обращайтесь, и мы сможем вам помочь. Я, то есть мы занимаемся долечиванием или там, продолжением тех этапов, которые были выполнены в других клиниках не только в Германии, а и в в принципе, в России и в других странах, потому что ну, медицина, она единая, и, в общем-то, вот эта технологическая последовательность, она понятна. Я думаю, ты согласишься со мной? Я думаю, что э, я бы не сомневался, на самом деле, если, если потребность есть, то э, лучше, на самом деле, наверное, делать это тогда э, в Москве, потому что... Э, непонятно может, срок, абсолютно, да? абсолютно непонятно, как э, сейчас... Э, Будет складываться ситуация с рейсами в Германию, из Германии, да, э, очень много случаев, когда люди попали в Германию и не могут сейчас уехать, да, то есть они находятся в запрещенном положении, да, то есть, э, существовала процедура вывоза наших граждан из Германии в Россию, да, при этом функционировал только один аэропорт, это был Берлин-Шиннефельд, который летел только в Москву не в какие другие города. Это был mm -hmm. один единственный рейс, который периодически меня... отменяли или переносили mm -hmm. в зависимости от того, сколько на него набиралось. Человек он был не дешевый. Mm -hmm. Как сейчас ситуация э, с этой пандемией сложится, сказать трудно. Да? То есть у нас, если сейчас через две недели откроют школы и откроют детсады, да, то есть предлагается э, всему населению ходить на улицу только, э, только в масках, Hmm. хирургических или в этих FFP2 масках, вот, их просто нету, да? hmm. Будет ли вторая волна этой инфекции, это, это абсолютно непонятно, поэтому это лечение, оно может быть тогда сейчас переносится не, не на 1 два дня, не на неделю, не на три недели, это может быть намного дольше. Я говорю, опять же, я наблюдаю за тем, что происходит задержка, вот эта вот временная задержка. После Италии была Испания через, через неделю, через неделю потом была Германия, через две недели была Россия. Это все идет вот по, по одному и тому же сценарию. Да? Вот. Причем я считаю, что не нужно винить кого-то, да? кто кого заразил, это также бесполезно, как когда горит конечно. трава сухая, да, обвиняет соседнюю травинку, если идет пожар, то это пожар, да, и конечно. все нужно с этим бороться. Вот. И возвращаясь вот это к плановой хирургии, конечно, это будет, не так, это будет сейчас происходить не таким образом, что все клиники заработают опять в том же самом ритме. Да. Поэтому э, смысл есть абсолютно, обратиться в хорошую клинику. Вот, и Татьяна Юрьевна э, делает хорошую гидро операции. операцию. Э, скажу, я скажу, могу сказать от сердца, если это кто-то был из моих родственников, я бы, я бы послал его к ней. Спасибо большое, да. Ну, я думаю тоже, что с рукопожатиями и с стандартным нашим образом жизни, ну, мы, наверное, не скоро встретимся, и как минимум это несколько месяцев, а то и полгода, наверное, чтобы мы немножечко пришли в себя и поняли, что эта опасность уже ну, не угрожает, скажем, жизни людей, да, а просто перешла уже в разряд такой банальной, скажем, довольно часто встречающейся просто вирусной инфекции. Вот. Но я напомню нашим слушателям, нашим, да. Дорогим друзьям, что с нами сегодня был Илья Катомин. Это хирург, микрохирург, выдающийся микрохирург, выдающийся своими микрохирургическими навыками и своими организаторскими способностями. Это собственник клиники в городе Лейцеге с названием Smile Eyes. Это наша группа клиник. Поэтому вы можете... Как только границы откроются, обращаться к нему. Он прекрасно русскоговорящий, так же, как и немецкоговорящий, и английский у тебя есть. Так что можно обращаться для лечения и в немецкую клинику. И мы, конечно, хотим поздравить вас с католической Пасхой и поблагодарить за то, что так много времени уделили всем нашим ну, это нашей русскоязычной аудитории, потому что это не только Россия, это и русскоговорящие люди, живущие в других странах. Мы с удовольствием послушали о ситуации в Германии, и я думаю сделали выводы и полезные выводы, и мы воспользуемся частью советов и даже немножко позавидовали, как хорошо у вас все организовано и в плане помощи и в плане помощи государственной. В общем, вы большие молодцы. И желаем вам удачи. Не болейте, берегите себя. И до новых встреч. Да, спасибо да. большое. Да, у нас была вчера католическая паста. Мы будем ждать православный. Э, тоже берегите себя. Да, и, э, э, спасибо за...